Кто-то уже проверил почтовые ящики. Мы опоздали? Нет, они перевернули вверх дном все место. Кажется, они не знают точно, что нужно искать. Как у меня получится это найти? Ящик 731222, расположен этажом выше. Уже иду. Погоди. Спарк, лифты не работают. Ладно, нашел копию чертежа. Дай ее мне. Кажется, лифт доставил бы тебя прямо к этому ящику на второй этаж. Итак, направляйся к грузовому лифту в конце сортировочной. Потом... Что потом? Потом молись, чтобы он работал.